Эй, здорово, народ! На связи Тайпан Мы продолжаем третью серию Atomic Heart Так, продолжить Вс мы в той серии остановились на том, что восстанавливали лифт Где у нас появился Новый враг с лазером? А так в основном больше ничего интересного не произошло. Ну и, конечно, оружие улучшили. Там на топорике, короче, появилась одна хунюшка. Так, ну погоди. Угу. Понятно. Так здесь мы были так добраться до магнитной двери используйте шок на магните Ой, моя. так я не понимаю в каком я здании нахожусь напоминаю дверь закрыта на электромагнитный замок да тебе что блин туго доходит извините не мешаю Гад. все ясно угу. так если он будет идти вот так вот ты меня заметил Дожди. заметил ну иди сюда блядь да нахуй без ноги остался. Так. Не, стреляй прикольный все чем кувалды это махай блядь, топором нахуй. другого пути вперед на придется ехать куда именно петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплексового вилла. имеет смысл начать поиски оттуда никак попасть в холодный цех для этого нужно добраться до распределительного центра туда ведет эта фуникулерная линия ой ой ой ой бля Да ну нахуй Ты гомишь, что ли, нахуй? А -а -а! Ой, двух. Пись. Через полимер можно проплыть не впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, с дельфинами плывешь. Умиротворяй. Так, ну а если так...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 Выведите Так. Схема. Иди, схема. Ага. К -к -к. Вот я же... Ага. Вот Это в каждом Так. То есть... Можно взять? Бежим до станции, запустим F0 Так, так, так. Ага, начинаю вот так, значит, мы идем. Раз. То есть это не покойник со мной разговариваем? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да.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 На сегодня я зайцев Так. Доступ разрешен. Согласен. Вет. Вет. Имеется уже. Так. Улучшение. цвет Лезвие. Лезвие что такое? Насадка из полимерного сплава. Чего? Место нахождения полигон 8 Отсутствует рецепт. Ну ладно, давай это. Что-то. Уничтеменный удар. Давай Так вообще нахуй не нужно. Само снимаю учение, получается назад. Сорс, уверенный. Давай. А, я снял. Базовый Давай, получать. Я не хочу этот, бля. рубляшки, баные, чтобы укрутился нахуй. Так, не хватает. Хватает, что это дрова нахуй? А. Синтетический материал. Нам нихуя здесь не хватает. Подали сбор. Это чуй Так. ам а м О, блядь, тут угляшки ебаны нахуй. Это крутиться? Сохранимся. Сохранимся. Не поедут без схемы кабинки застыли. Без схемы нет, не поедут. Твою мать! Так он живой? Схема, схема, нужна схема. К сожалению, он мертв. Вокруг нас настолько трупы, что застыл, как и все. Не поеду, нет, без схемы не поедут. Да ну нахер, говорящий труп. Так. Мы готовы к поездке. Десять, девять, восемь, семь, шесть. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать мы без приключений. А нахуя? Робот, Конечно. Конечно. Черт, я так и знал, что спокойно не доеду. Офс. Куда ж ты сказать? На Вижу. На... нам необходимо как-то двигаться дальше но что? признаюсь я затрудняюсь определить как именно Делал, на ушел. руках по стене как еще у вас что? есть альпинистская подготовка я майор спецназа а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуру. у меня хватает раз не стану скрывать я этому весьма рад я понял Иначе я бы до наших дней не дожил. Опа! Арь, блядь! Раз. Это ведь был Бурав. Горнопроходчицей Гроб. Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Сука, Поздравляю! твои большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Так, что с тобой? Uh. ты гонишь, блядь. От шлюха! Выходите топорки, ебаные, Короче, лучше оружие иметь, нахуй. Так, ну все, нахуй. Роман, ебаный. Куда лезь вас? Осторожно! Обрыв впереди! Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. А на руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает разных подготовок. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Соглушаюсь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы дам. Дамы осудней не должен. Так, мы ну, можем себя здесь посудить. Раз. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные так, породы. Красиво. Советская наука? Возглавляет большие надежды в свете предстоящего освобождения планет Солнечной системы. Бам. Бам. Бам. Оп. Отечественная разработка. Когда с вышла. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу. Почему их запрещено экспортировать? Слишком передовая технология современного градостроительства. Метро можно построить за месяц. Любой тоннет. Да что метро, их и на Луну готовили. Ультраформинга. Ну и. Конечно, секретность. У «Бурава» обшивка крепче, чем броня у танка. Пластины СПД аж без маркировки. Наука? Ну, в чем ирония? Смешно сказать. Я робототехник. За мной «Буравы» закреплены были. Когда роботы нападать стали, я скорее сюда побежал. Отключили своих хотел. Да и попал. Мои же подопечные меня погубили. Все пульта завалила, теперь сами роют себе что-то. Одним им понятное. Как во сне. Что там снить им без человеческого управления? Вы обслуживали буравов? С первых дней с ними вместе. Мы тут почти все предприятие возвели. Когда-то тут ни моря искусственного не было, ни полей, ни лесов. Эх, что уж там про фуникулрную сеть говорить. Одни горы были кругом. Сейчас не каждый вспомнит, как тут раньше было. А все они, буравы, горы свернули. Целую структуру отстроили. А теперь они же все и рушат, что создали. Не ведают, что творят. Машина же, что ребенок. Без любви и присмотра в электронном разуме лишь суматоха. Эх! давай чтобы ты не мучился и спал спокойно ты бля друче нахуй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 Комфортная была поездочка. О, новичок. Так, загонячка. Что это? Топор. Сохранение Я. Нету.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 Уязим места роботов. Роботов. Так. Товарищи младшие инженеры, в связи с, уча с участившимися случаями входа Вовчиков, цикл самоповторяющих действий причина выясняется. Ага, ага, ага, ага. Все понятно. Докладываю недавно назначенная в комплект. Врач очистила с посещениями к Петрову, нередко, нередко игнорируя других из заключенных, прошу разрешения усилить наружную слежку за Виктором Петровым на предмет этих встреч. Так, 8 июня 1955 года. Петров псих, а не перебежник. Если даже ему и дали денег За предательство и завербовали То он поймет Короче, нахуй Это просто хуйня Это хуйня все Мир, ты вернулся а почему так долго? Просто дай мне защиту от лаза Ах, какой брутал! Я все дрожу Помести в меня свой полимер не позволяйте ей своевольничать. У нас мало времени. Нет, слушай он милый. Он хочет разлучить нас. Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентом. Главное, установи защ... Защита установлена. Попробуйте пройти через лазерную систему с разбега. Твою мать, больно. И ни хрена себе защитился. Чуть не убил он нафиг. Чуть не убил, его, это лучше, чем было полностью. Согласен. Идем искать, ребят. Доберусь него, миготору. Давай-ка здесь глянем, что здесь у нас есть еще. Шокпистужа. А так? На заморозить. Массовый телекинез Получить. Есть он. Да. Так, как его использовать? Установить. А. Е. -а Кью -а. yeah. точнее. У. Шок. Шок персонаж. Это у нас есть тоже. Тоже а Не надо. Ноги персонажа удаленные. Так, лиса. А сцена пошла. Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Вот Глава. Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Операция была безболезненной. Хорошо. Тебе надо скорее уходить. В комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Да не обо мне. Должно быть, это человек Сечина. Лариса, ты разговаривала с ним? От него обрушился гурак. Мы вот принесли его в мед а потом... Я не знал, я не его оставить и чекать А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем. Да, это врач то Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду милая. Угу. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последний бедру, в руки за голову. Виктор?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 Ну ч нахуй, еще будете? Ой-ой-ой-ой-ой. Блять, патроны кончились. Как где такое? А, ты ч, промыхнулся, что ли? А. Черт. На нахуй оставить ловко он командует роботом, Прям как своими собственными. или за собой как-то за Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающая систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же а быть я... одна свеча на весь комплекс. Нужно в вот, черт. Иначе Петров что? успеет покинуть этот семь, и ему придется искать заново. Ну Не Это понимает. Ну иди нахуй, короче. Так, что тут? Ой, тень каята. Я понял, понял. Блять, ум. Да бана в рот, нахуй. Тибитарий, оставьте на месте. Это должен запомнить каждый. Ни при каких обстоятельствах нельзя забирать домой образцы растений, даже без одежды. Цветы из лаборатории могут Блять. обладать заложенными генетическими свойствами, которые сильно испортят поспорт вашей жизни. Все, что выращено в лаборатории, должно оставаться в лаборатории. Ух. Так, здесь мы что пойти не можем. Вот mm -hmm. тут. Главный зал коллектора распределителя украшает символ комплекса ваты. Береза высокая, качели. Общий круг. Труп... Так, нам да, нужно а наверху. Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Бояться. Ты погиб. Именно. Я видел, еще живым видел, как мертвые встают. Не хочу больше. Боюсь их. Кого их-то? Роботов? Нет. Роботы убивают просто и быстро. Но эти. Остаточно полимерная память иссякла, товарищ майор. Ясно. Убивает тут не только роботы. Что это может быть? Не знаю. Но сомрусь, если скажу, что мы этого не узнаем. Понимаю. Как ты здесь-то помер, блядь? Да я сижу, что ли? О, валына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 Yeah, wait. Up. Oh. Yeah, damn. Damn. Damn. Okay. Okay. Let's go. Как я не успеваю нахуй? -то. То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Вы мои слова не искажаете, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали… Я сказал, что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев или Моненко? Зависть это неподходящее слово Зависть это желание иметь то, что имеет другой А мне чужого не надо Я хочу быть вместе с ними Равнозначным А не так, что у них есть эти их особые полномочия А я как серая масса Все, хватит Мы об этом уже в сотый раз говорим А вы мне не верите Это бесполезная трата времени Охрана, мы закончили Но и? <решит> Куда ее заспихать? Здесь, блядь. Погрузчики сверху. Б... Тоже Петров постарался? Будьте осторожны. Погрузчик – очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо измеряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Так, в полимер мне надо попасть. Похоже на голос Петрова. Надеюсь, ублюдка не размазала полу. Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. Так, а я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? Так, ну что ты мне там дашь? Выберите желаемое действие. Блядь, да когда ты там нахуже? либо швед либо леса, а что лучше не понимаю а вот так но кого имеется нахуй? чем мне иметь не... Кассетники, что за кассети ага. расходник Насадка из полимерных сплавов. Что? Ебать. Короче, Так. Не хватает. О! личная рука эти. на этом мы закончим всем кто смотрел комментируем лайки ставим подписываемся всем приятного дня вечера ночью пока